То есть, в принципе, мы увидели, что аудитория конкурентов э, по Челябинску, она вполне однородна и соответствует тем данным, э, пересечения есть с аудиториями из CRM-системы заказчика. То есть мы можем четко сказать, что аудитория, которая вступает в сообщество конкурентов по э, навесам, да, это по крайней мере, мужская часть аудитории этой является нашими целевыми клиентами. То есть она соответствует и по возрасту, и по степени женитьбы бы замужество» да, тоже соответствует. Поэтому одна из стратегий, которая работает эффективно, мы можем взять сообщество конкурентов по всей России, взять людей, которые вступали в эти сообщества, выделить из них целевую аудиторию нашу, избавить их от ботов, спарсить их номера телефонов и электронные почты и загрузить в рекламный кабинет в Фейсбуке. И потом, добавив их в рекламные кампании, можно сузить по гео. Челябинской области. Здесь будет немного людей, сразу предупреждаю, но мы эту же аудиторию можем использовать для создания аудитории look-alikes от 1 до 3%. И она на практике получается довольно качественная. То есть оттуда идут неплохие закачки, неплохие лиды. Таким образом мы работали со многими нишами. Повторим это здесь же, прямо сейчас. Да? Идем в сообщество по ключевой фразе навесы сейчас возьмем только навесы исключительно навесы выбираем страну россия город не выбираем ищем везде навесы рф и отправляем в парсинг и эти сообщества мы эти сообщества получим довольно быстро что их немного ну, грубо говоря, ну сейчас глянем, сколько их будет количество. А вот, а, уже половина, в принципе, 50% этапа пройдена, пока я тут с вами говорил. 1065. Ой, прошу прощения. Сообщество. Теперь что мы делаем? Мы берем, выгружаем оттуда всю аудиторию, которая у нас есть. Еще раз повторюсь, если подобный парсер появится в Инстаграме, это будет прямо золото, потому что на данный момент только с ВКонтакте мы можем такое проделывать и пробрасывать аудиторию из ВКонтакте вот такими манипуляциями в Инстаграм, в рекламный кабинет Facebook. Пока мы добавим здесь этапы, которые пройдены. Подготовка аудитории ВКонтакте, профили Общество РФ Анализ демографии мы провели и мы провели Делаем так, вот а, анализ делаем единым, а, демографии и выделили две особенности. там Это а, возраст от 35 мужчины. Женаты. Вот таким образом выглядит портрет нашей целевой аудитории по трем демографическим признакам. А, вернемся сюда, да, что мы сейчас хотим сделать от частного к общему. А, выделить оттуда целевую аудиторию. Участники. Фильтр по ЦА профилю. А, вот. Идем посмотрим, что нам уже, что можем сделать. Итак, сбор. Участники. Навесы. Еще иногда надо поглядывать, какие результаты парсинга, какие результаты парсинга выдают. В принципе, тут все соответствует. Иногда в некоторых нишах. Наши ключевые слова, которые мы завиваем, могут использоваться в переносном смысле, переносном значении. И попадаются тематические сообщества, которые бывают очень а, широкими, и уж никак а, не нужно выгрузать из них аудиторию. В этом случае надо вот визуально проверять, как сейчас мы сделали. Если у нас в навесах попадается, ну, допустим, там шиномонтаж, да, а, шиномонтаж, и там есть какой-то навес конкретно в, как элемент, использования, да, как пример говорю, естественно, такого нет. И часть таких групп есть. И они там численностью до нескольких тысяч бывают, да. В этом случае у нас будет сбой по э, профилю целевую аудиторию, и эти сообщества можно просто вручную исключить и э, участников уже парсить конкретно на целевых сообществ, и тогда э, будет нам счастье. Иначе это всю работу э, может поставить под удар. Так, участники у нас есть, теперь мы Воспользуемся инструментом, фильтром профилей. Добавим туда участников навесов. Так, возрастом от 35 лет. Только мужского пола. Семейного положения. Женат замужем. Убрать удаленных и забаненных. Вот удаленных и забаненных убирать не надо. Почему? В конкретно этом случае объясню. Если вот мы загружали базу более чем 700 контактов, телефонных номеров, и из них нашли только там 20 с чем-то пользователей, да, которые соответствуют профилю нашей целевой аудитории ВКонтакте, это означает, что целевая аудитория, не очень уж любит эту социальную сеть ВКонтакте, да, но, тем не менее, она тут присутствует частично, да. Поэтому те пользователи, которые когда-то зарегистрировались и успели вступить в группу целевых наших конкурентов, они могут представлять ценность, даже если они удалены и забанены здесь, в этой социальной сети. Так, фильтр мужчины 35% мужчина 35 женат сейчас посмотрим если женатиков достаточное количество набирается то будем использовать их если нет то вернемся и выберем неженатую аудиторию собственно говоря сейчас мы просто и уберем почему потому что целевая аудитория может и не указывать свои интересы но участие этой целевой аудитории как вы увидели уже есть такие интересы в профиле. То есть они когда регились, они зачем-то указали это. Значит, это для них важно, и часть мы можем вычислить по этим параметрам. Но есть значительная часть, больше 50%, которая не указывает эти интересы. Но она тоже относится к нашей целевой аудитории. Вот такие нюансы. Итак, мы видим, что процесс пошел.